Ты всего лишь машина, только имитация жизни. Робот сочинит симфонию, робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Я хочу пиццы.